Всем привет дорогие друзья из Солнечный жаркой Алань. солнечной жаркой жарко. солнце и жарко сегодня у нас 20 ирми gender... а, 30. Sim, а, сегодня 30 августа и в Алании стоит настоящая жара сегодня мы расскажем как проходит наш ну практически самый обычный рабочий Así, день 20... сегодня 29 августа в общем мы уже потерялись в них недели. наш офис находится на пятничном рынке в самом центре Алании а вот здесь как раз вчера был пятничный рынок стоит очень жаркая погода в общем идем на обед каждый день, когда мы в Алании мы приходим на обед к ахмет Пусте. И сегодня у него всегда очень вкусные супы ну и конечно фирменный суп это из чечевицы и курицы и сегодня куриный суп кстати здесь на столе есть меню на русском английском и турецком языках и супы суп стоит куриный суп стоит 12 лир а чечевичный суп стоит 10 лир кстати в описании к этому видео смотрите ссылку на Обзор этой столовой, ресторана с ценами и со всеми блюдами. Но сейчас всем, всем кто кушает приятного аппетита, я ем куриный суп. Обычно в Турции подают, подают суп с салатом, с хлебом. Ну и, конечно же, дают воду. Сейчас дают вот в таких вот индивидуальных одноразовых упаковках. И я всегда кладу лимон, потому что это очень освежает. На улице очень жарко. В салат здесь еще добавляют и гранатовый соус. По вкусу можно добавить соль или перец. А супчик вот такой вот шикарный, натуральный, куриный. В общем, очень вкусный. Всем советую, обязательно приходите. Если говорить о нашей работе и нашем рабочем дне, то могу сказать, что наш рабочий день обычно начинается часов в 10 утра, в 9, может и в 5 начаться. Все зависит от проектов, над которыми мы работаем. И иногда заканчивается, может закончиться в 4 дня, если сделано очень много работы и нужно отдохнуть, либо в час ночи не все из вас знают чем мы занимаемся занимаемся мы брендингом дизайном маркетингом и консультациями по развитию бизнеса смотрите обязательно ссылку в описании на сайт нашей компании это очень интересная классная работа занимаемся мы ей уже более 15 лет а youtube это для, для вас друзья для Тех, кто интересуется жизнью, отдыхом, бизнесом, покупками в Турции, для вас я снимаю видео. Это, можно сказать, мое хобби. Моя основная работа – это как раз вот то, чем мы занимаемся профессионально. Ну а сегодня, каждый наш рабочий день абсолютно разнообразен, и сегодня мы едем в один отель к нашим клиентам который расположен, еще этот отель мы вам не показывали, расположен в горах в Алании с потрясающей панорамой, в общем, уникальное, красивое место. Поэтому приглашаем вас вместе с нами. В отеле мы также не останавливались, мы на следующих выходных остановимся там на пару ночей и покажем вам все подробно. А сейчас едем по Алании по окрестностям и смотрим, что же здесь происходит с жарким жарким августом. В Алании стоит нереально жаркая погода. Сейчас 2 часа дня. Пол третьего. И как описать эту жару, я не знаю. Ну и, конечно же, в Алании влажно, поэтому жара ощущается еще сильнее. И в августе стоит самая жаркая погода. Сейчас Сегодня вышла новость о том, что завтра обещают рекордную температуру за последние там, несколько десятков лет. В общем, жарко, влажно, солнечно, зелено у нас. В конце этого видео обязательно отправимся с вами на пляж, и я покажу вам море. Сейчас мы с вами отправляемся из центра Алании. Мы доехали уже до Конаклы и отправляемся вот сюда далеко-далеко наверх в горы ехать нам примерно но ну, сейчас 21 а так 30 километров от центра алании и это район тюркташ в общем посмотрим насколько там прохладно но то что там очень красиво я не сомневаюсь Аланьи – это достаточно большой город, и приезжая в Турцию, вы видите в Аланьи только прибрежные районы, такие как Оба, Тосмур, Махмутлар, центр города и так далее. Но на самом деле в Аланьи 110 районов, и большинство этих районов – это как раз вот такие вот горные районы, точнее деревеньки это были раньше, назывались они деревни, сейчас это микрорайоны Алании и их 110 располагаются они в такой горной холмистой местности здесь люди занимаются работают на земле сельским хозяйством есть у кого-то животные куры куры и так далее но в основном конечно же все работают в туризме вот такой вот один из туристических районов Алани. Здесь большое количество теплиц, чуть дальше к Газипаше уже выращивают бананы, а здесь выращивают различные овощи и стоят дома, где частные дома, где небольшие двух-трехэтажные дома, где живут несколько семей. Алания, она на самом деле, как и вся Турция, она очень очень-очень разные, если э, у нас здесь есть то, к чему привыкли многие, которые приезжают в Аланию, это море, солнце и пляж, и многие, очень многие не знают, что Алания, как я уже сказала, это не только прибрежная зона, это и горные районы, но а зимой в Алании выпадает тоже большое-большое количество снега в горах, поэтому очень хорошую погоду можно зимой. Загорать на пляже в январе месяце и через полчаса оказаться в горах и пить снеговиков, играть в снежки и кататься на санках. В общем, вот такая вот она Алания. И вот это вот то, что вы видите сейчас, это как раз и есть типичная Алания, типичные аланийские микрорайоны, которые расположены как раз вот в этой местности друзья мы уже на месте и посмотрите какая здесь красота сплошной лес в общем шикарно очень красиво очень красиво да да и вот это тоже является частью нашей работы поездки по разным красивым потрясающим интересным местам. Посмотрите, какая красота здесь, друзья. Потрясающее место. На следующей неделе мы на пару дней остановимся в этом отеле, и я вам покажу все. Я очень рада, что мы сюда приехали. От моря 23 километра в горах есть комнаты разных типов видов. В общем, Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, и увидите всю красоту этих мест и самую настоящую Аланию, потому что настоящая Алания, она вот такая природа. Здесь сюда можно приезжать, отдыхать, и ваш отдых будет просто незабываемым. Вот такой вот здесь потрясающий бассейн Infinity, И представьте, когда вы здесь... Плаваете, перед вами открывается вот такая вот великолепная панорама на горы. Сейчас жарко, но днем и утром прохладно. Я уже хочу скорее сюда приехать и тоже здесь побывать. Покажу вам сейчас, сейчас самый сезон, спеют все фрукты и овощи. И вот здесь вот растет айва, здесь апельсины, они уже зеленые и скоро станут желтыми оранжевыми яркими здесь есть и лимоны кстати какие апельсинчики красивые а сейчас покажу вам кактус еще очень много винограда есть инжир здесь есть и зеленый и черный виноград Посмотрите, какая красота можно рвать и есть. Здесь черный виноград. Айхан уже попробовал, сказал, что спелый, зеленый, черный, разнообразный виноград. Вот посмотрите, уже совсем поспевший. И с этой стороны кактусы. Фрукты кактуса тоже можно есть, но когда вы их покупаете на рынке, обязательно берите в перчатках, потому что у них очень мелкие иголки, и они впиваются сильно в руки. В общем, вот такие вот красивые, сочные фрукты. Кстати, очень вкусные. Мне нравятся. Напишите в комментариях, любите ли вы фрукты кактусы, пробовали ли вы их когда-либо. А здесь растет инжир вот он спеет. я люблю фиолетовый инжир здесь он такой вот зеленый здесь уже собрали миндаль и миндаль у него есть мягкая кожура которая высыхает и отпадает и вот это вот жесткая кожура если расколоть вот этот орех то Будет миндальное зерно, миндальный орех. В общем, кто не видел, миндаль выглядит вот таким вот образом. выглядит Миндаль, натуральный, свежий миндаль. И покажу вам еще раз панораму. Ой, надышаться невозможно. Вот такая вот здесь красота, друзья. С нетерпением жду следующей недели, когда мы здесь Поотдыхаем, поплаваем, поживем пару дней и все для вас снимем, покажем. Ну а сейчас отправляемся с вами вниз. И, конечно же, находясь в Алане, я не могу оставить вас без моря. Поэтому спускаемся вниз с гор и наслаждаемся морем. Дорогие друзья, мы на пляже. Я обещала вам показать в конце этого видео море. Мы успели. Солнце уже зашло, но остались красивые краски заката. Посмотрите, мы сейчас в районе Конаклы. С той стороны у нас луна, а с этой стороны у нас потрясающий закат. Напишите обязательно в комментариях, соскучились ли вы по морю. Если да, пишите, и этот день был очень насыщенный и классный, и в конце этого дня остаемся наедине с морем. Дорогие друзья, мы уже у Левент Бея в его оптике. Yes, Optic. И я заказала себе новые очки. Пожалуйста. Спасибо. Вот такие вот красивые очки, потому что я сходила к окулисту, и у меня поменялось изменилось чуть-чуть зрение. И я заказала вот такие очки. похожие на мои старые, но с черной оправой. В общем, сейчас будем мерить. Супер классное стекло, и стекло здесь э, защитное, потому что очень много работаю на компьютере, в общем, антибликовое, ну, в общем, супер, мне кажется, что получилось очень-очень классно. И сейчас Levent Bay нам расскажет э, о том, как э, правильно выбирать очки. Вот эту вот оправу в прошлом, два года назад, два года назад я покупала у него, это солнечные очки с диоптриями, и в этих очках в этой оправе я даже плаваю в море, представляете? И с ними не происходит никаких проблем. А вот эта вот оправу я покупала в другой оптике и она у меня одновременно с этой она у меня уже потрескалась, в общем пришлось ее менять. Bu, senin Malzemenin kalitesi keza bunun haricinde üzerine kullanılan lak demiş olduğumuz özel kaplama. Ee, bu ne kadar iyiyse denize de girsen üzerine herhangi bir asit de gelmiş olsa kolay kolay hiçbir şekilde e, zarar görmez. Ama ve lakin dediğim gibi maalesef e, kullanılan malzemenin kalitesizliğinden kaynaklı. Bakın burada zaten hissediyorsunuz keza kalitesizliğinden Şurada bakın burada görüyorsunuz zaten ee, yine bunun haricinde aynı olay burada da var. Sanki böyle senin e, terinin asit oranı hiç bu gözlükte çalışmıyor ama bunda burayı yakmış gibi. Ama dediğim gibi yani bu tamamen tamamen tabii ki e, çerçevelin kalitesi ile alakalı ve yine tüm bunların haricinde şunu da söylemek istiyorum. Ben en başından beri söylüyorum zaten, benim için en önemli şey tamamen kalite ve tamamen müşterinin e, güvenini kazanmak ve devamlılık. E, ben eğer ki seni e, her defasında buraya geliyorsan, her defasında bizden gözlük alıyorsan, bu demek ki bizim işimize olan hassasiyetimiz ve bizim başarımız. Şunu söylemek isterim, bu her zaman söylemiş olduğum size Türkiye'nin gururu olan marka. Ee, çok pahalı bir çerçeve değil ama ve şunu söyleyeceğim size alın seneler boyu tepe tepe kullanın bu öyle bir çerçeve ee, ben her kime zaten bunu tavsiye ediyorsam ve alan bütün müşterilerimize her defasında gö gösteriyorum kalitesini, flexibilitini yani seninkinde de mesela gösterebilirim şu şekilde yani bu kadar açmama rağmen zorlamama rağmen herhangi bir şey kesinlikle ve kesinlikle olmuyor bu da beni tabi beni ve doğal olarak Olarak, olarak, Если вам нужны, друзья, качественные очки, приходите в оптику Клевент Бэй, у него здесь солнцезащитные очки, очки для зрения, линзы, начиная от 200 лир и супер модными разными марками типа Гуччи, том Форд и так далее. Очень много разных моделей. Я очень довольна. И, как Левен Бей сказал, несмотря на то, что та оправа достаточно дешевая, она супер-супер качественная. В общем, э, качество этой оптики я могу вам гарантировать, потому что это проверено моими собственными глазами. А зрение у меня, сами знаете, очень плохое. Ну что, дорогие друзья, я вернулась в офис, сейчас уже около 9 часов вечера. Этот день был насыщенным, интересным, как я уже сказала, все дни в нашей работе отличаются один от другого. Сегодня до двух часов работали в офисе, а потом были в разъездах. Съездили в потрясающее место для души, для работы, все обсудили и в скором времени... Я постараюсь снять для вас видео из этого отеля. Ну и, конечно же, заходите по ссылкам в описании на сайты бронирования отелей, билетов и туров со скидками в Турцию. Заходите на сайт нашей компании, обращайтесь, если понадобятся наши услуги. Будем рады вам помочь. На сегодня я с вами прощаюсь. В следующих видео мы отправимся в Анталию, в Кемер и опять в Афьон. В Анталии будем снимать для вас пляжи, море и, наконец-то, купаться. В общем, подписывайтесь, будет интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока.